Как заработать за 5 лет 30 миллионов рублей и начать с 10 тысяч рублей? Давайте разберем этот вопрос. Нужно понимать, что такое сложный процент. Вот здесь смотрите. Вам нужно научиться всем пользоваться калькулятором сложного процента. Я рекомендую. Пишите калькулятор сложного процента прямо в гугле, открываете вот этот калькулятор. У нас есть с вами начальный депозит 10 тысяч рублей. Количество периодов 5 лет это 60 месяцев, то есть 60 месяцев. Доходность за один период мы берем в среднем 10%, то есть мы берем с вами среднюю доходность 10% в месяц. Откуда эта доходность берется, друзья мои? Давайте с вами будем не просто овощами, типа, ой, кнопка бабло, с 10 тысяч заработать 30 миллионов. Нет, с 10 тысяч заработать 30 миллионов, чуть-чуть поднимая жопу каждый месяц хотя бы на 2-3 часа в неделю, Хоть что-то делает для этого. Вот так вот с этим подходом подходим. Понимаете? То есть с таким подходом. Не с таким, что типа вложил 10, через 3, 5 лет получил 30 миллионов. Нет, друзья мои, мы не про Буратино. Понимаете? Не про Пиноккио вот этот, который закопал деньги и выросло денежное дерево. Не про это. Про то, про финансовую стратегию. Как выглядит финансовая стратегия? Мы вкладываем 10 тысяч рублей, количество периодов 60 лет, 60 месяцев – это 5 лет, соответственно, доходность за один период 10%. То есть, смотрите, за один месяц доходность 10%. То есть мы с 10 тысяч рублей должны заработать тысячу рублей. Возвращаемся к нашему маркетингу. То есть у нас человек <coughs> должен… То есть мы с вами по партнерской программе должны сделать так… Чтобы наши люди в первом, втором уровне вышли на доход 10 тысяч рублей пассивного дохода. То есть человек инвестирует условно, человек инвестирует условно 300 тысяч рублей, мы каждый месяц получаем 1000 рублей пассивного дохода. Это 10%. Это 10%. То есть это 10%, а 10 тысяч – это 10%. То есть мы с помощью партнерской программы, помимо того, что мы там 2% получаем каждый месяц своего депозита, мы еще подключили одного человека, который зашел на 300 тысяч, и получаем с него 1000 рублей каждый месяц. Соответственно, во второй месяц подключили еще одного, или наш человек подключил кого-то. То есть мы наращиваем чуть-чуть, наращиваем, наращиваем. Соответственно, и самое главное, вот самое сложное в этом – еще на 10 тысяч каждый месяц реинвестировать, то есть нарабатывать, то есть условно увеличивать свои доходы где-то на стороне нарабатывать еще, то есть не просто там просто 10 тысяч последние вложили, нет, а научиться привычка откладывать. Любой курс по финансовой грамотности, любая книжка по финансовой грамотности вам будет говорить о том, что вы каждый месяц должны сохранять, откладывать деньги. Сэкономили здесь на проезде, сэкономили здесь, где-то на еде сэкономили, не пошли лишний раз в ресторан, здесь где-то на связи сэкономили, сэкономили эти 10 тысяч рублей. Подожмите чуть-чуть пояса на 5 лет. Поджали пояса на 5 лет. Инвести... Инвестируем 10 тысяч рублей, каждый месяц докладываем 10 тысяч рублей всего лишь по 10% в месяц. Получаем следующий расчет. То есть в первый месяц у нас будет 10 тысяч рублей, мы заработали тысячу, у нас с вами 21 тысяча. Во второй 21 тысяча по 10%, процентов 200 то есть мы начинаем с вами крутиться. То есть наша задача условно с вами, что сделать правильно. Мы довкладываем, но при этом выстраиваем партнерку по чуть-чуть. В конечном итоге через 60 месяцев у нас с вами на счету наши 10 тысяч рублей и 10 тысяч до вложений каждый месяц превращается в 30 миллионов рублей. В 30 миллионов рублей, понимаете? Вот это финансовая стратегия, ну, примерная финансовая стратегия, то есть путь, да, то есть вот 30 миллионов рублей за, 6, за 5 лет, вы уже сможете купить себе хорошую квартиру, купить машину без кредитов, без долгов. Понимаете, вот про что я вам говорю. То есть вот пример.